Приветствую, меня зовут Олег, и в этом видео я вам расскажу свое мнение о компании New Millennium Center LTD. Почему я решил записать это видео? Потому что сегодня переписывался с человеком, показал ему презентацию, рассказал ему о преимуществах, и он мне написал такое прекраснейшее слово, которое мне понравилось. Это пирамидоз. Да, это пирамидос, это лохотрон, это развод. Ну, то есть классические фразы, которые говорят люди, не хотя меняться, да, то есть, которым гораздо удобнее присесть где-нибудь на диване с пивасиком, с чипсами, смотреть телек и говорить, а, это все там, все это лохотрон, все это пирамида. А, на таких людей лично я даже не трачу время, потому что если человек говорит, что это пирамидос, лохотрон, и он не хочет даже никак разобраться, то все понятно, просто человек в полнейшей деградации так и проживет свою жизнь, где вокруг него будет один лохотрон. Мы же с вами поговорим о том... Что все-таки такое пирамида, да, потому что, как мы знаем с вами, у нас была МММ-пирамида, которая рухнула. Потом государство создало такую же пирамиду краткосрочной государственной облигации, хотя о них никто не знает. После этого случился кризис, очень такой серьезный кризис. Но люди так и не... кто не знает, что случилось, что было на самом деле. Итак, давайте разберемся с таким понятием пирамида. Что это такое? Вообще, если мы с вами посмотрим, на самом деле вся наша жизнь – это пирамида. Откуда-то от одного звена все перетекает в остальное. В это тоже самая пирамида. Если в государстве не будет людей, не будет рождаемости, то государство перестанет существовать. Ваша работа – это самая настоящая пирамида. У вас есть начальник, потом есть подчиненные, потом есть производство, потом есть автовые клиенты, потом есть розничные клиенты – это что напоминает то же самое, это напоминает пирамиду, от одного звена идет к большим звеньям, но в итоге все стекается к одному, то же самое, не знаю, кока-кола, макдональдс, да любой. возьмите любой обмен сейчас на планете Земля, он у нас именно так выглядит, откуда-то все стекается куда-то, потом от этого одного все стекается, ну то же самое в государстве стекаются налоги, потом с этих налогов куда-то деньги там распределяются, если подумать так, что пирамида, на самом деле все в нашей жизни, да, как я уже говорил, пирамида. Единственный момент в том, что есть лохотрон, и вот как раз с случаем МММ все, где вам предлагают заработать деньги, называют пирамидой или лохотроном. Не все, конечно, есть нормально адекватные люди, чему я очень счастлив, очень рад, что на самом деле хороших, адекватных людей очень много. Давайте... Просто расскажу про лохотрон, чтобы вы понимали, что такое пирамидальный лохотрон, назовем это так. Это когда вам говорят, здорово, давай тысячу рублей, через три месяца вынешь три миллиона рублей. Вот это да, это похоже на лохотрон, когда вам говорят, давай деньги, ничего делать не надо, через год у тебя эти деньги приумножатся в 10 раз. Это лохотрон. Это не пирамида, друзья. Это тотальный лохотрон, на который люди ведутся, когда вам говорят, слушай, давай нам, допустим, заплати сейчас за что-то, и это что-то тебе в будущем принесет деньги, но тебе делать ничего не надо. Сиди, расслабляйся, пей, пивайся кеш-чипсы. Это лохотрон, да, но только это не пирамида, друзья. Поэтому не нужно слово «пирамида» приравнивать к какому-то неблагородному объяснению. Это взаимодействие пирамиды, это взаимодействие людей, откуда-то куда-то, от кого-то куда-то, то есть это нормально. Итак, нью Центр ЛТТ. Если вам говорят, что эта пирамида, это лохотрон, я вам сейчас расскажу, как можно с этим возражением работать. Ну, во-первых, нужно спросить у человека, вы тотально убеждены, что это лохотрон и хотите изменить свое решение, допустим, разобраться? Или все-таки вы просто боитесь, что вас хотят кинуть? Если человек говорит, что я тотально убежден, что это лохотронная пирамида, просто с этим человеком не общаемся. Если он говорит, что я боюсь, что меня кинут, потому что, как мы все знаем, МММ у нас был, деньги никто не увидел, даже сам Мавроди их не увидел. Поэтому Юмиленюн Центр ЛТД. Как она работает? Почему это не лохотрон? Почему это не пирамида? Я вам чуть попозже покажу чаты, где обычные люди, обычные люди такие, как мы с вами, постоянно зарабатывают, выводят себе деньги на жизнь, живут на эти деньги. Не один человек, люди еще любят говорить, что вот один человек на этом будет зарабатывать, а мы не будем. Каждый человек в нашей системе зарабатывает. New Millennium — это реферальная программа. То есть мы работаем с застройщиком компании Monolith, которая строит дома на Северном Кипре. Ребята, более 300 людей получили свою недвижимость, собственность, юридически оформленную собственность, более 300 людей. Да, и сколько там просто вывели деньги, не забирая недвижимость, да, такой цифры я даже и не знаю. У нас с вами есть реферальная программа. В каждой у нас у нас этих реферальных программ несколько, и в каждой реферальной программе свои суммы. Смотрите, чем отличается пирамида? Ну, как бы лохотрон, да, развод. Когда вам говорят, просто вноси деньги, у тебя там все будет, потом ты их когда-нибудь заберешь. Нет. В New Millennium каждый, то есть как только в нашей системе, в структуре появляется 7 людей, все, мы уже закрываем, как бы фиксируем свой доход. Все, этот доход уже зафиксирован. Понимаете? То есть у нас нет один раз вложил и ждешь, когда вырастет миллион. Нет, у нас несколько программ. В каждой программе можно участвовать бесконечное количество раз. Можно в месяц забирать там 10 раз по 170 долларов, там по 300 долларов, по 1000 долларов. В каждой программе можно постоянно участвовать. Получается, что мы с вами не, не как бы создаем пирамиду, а мы направляем правильно денежный поток людей, допустим, которые... Сколько раз у вас в жизни было такое мнение, что, блин, вот зря я потратил эти деньги. Вот сейчас бы их куда-нибудь вложить, куда-нибудь инвестировать. У каждого человека по несколько раз было такое, что, блин, лучше бы я сейчас эти деньги, вот чем я их потратил, я бы лучше куда-нибудь вложил. Вот, 45 долларов. 45 долларов вложили или 90. То есть в зависимости от скорости, как вы хотите расти. Вложили, все, у вас начинается уже товарооборот, у вас получается рост денег, эти деньги уже ваши, они уже будут на вас работать. И когда вы закрываете определенные локации, то эти деньги уже становятся ваши. вы их выводите, они ваши. В пирамиде не так, вы завели деньги и ждете, когда там что-то у вас накапает, нет, так это не работает, так работать не будет. Давайте я сейчас перейду просто в чат. Покажу вам людей, которые зарабатывают деньги, вы посмотрите. Также покажу сегодня свой результат, ко мне сегодня партнер через интернет пришел. Также, да, в моей команде есть все инструменты, пошаговые инструменты, где вы через интернет можете развиваться вместе со мной. И также подписывайтесь обязательно на канал, потому что я буду выкладывать полезные видео на разные темы. Все, переходим в чат. Итак, я вам сейчас быстренько пролистаю просто наш чат, чтобы не затягивать видео. Смотрите, обычные люди, не какой-то там один человек, как думают, одному все течет и никому больше не достается Ребята, вот люди выводят деньги, 142 тысячи, 291 тысяча, неплохо 336 тысяч, ребята, ну эти люди похожи на каких-то там, не знаю, Мавроди или еще кого-то, кто там лохотроном занимается, пирамиды держит Обычные люди, такие, как мы с вами, зарабатывают. Еще что-нибудь есть? Здесь у нас баланс 800 долларов. 800 долларов. Я вам сейчас еще покажу активацию. Вот сегодня человек написал, можно узнать поподробнее, я скинул презентацию. Все, Человек говорит, хочу зайти на 45 долларов. Все, отлично, прекрасно. Работаем, развиваемся. Под этим видео мои контакты. Напишите обязательно мне, я вам расскажу, как мы работаем через интернет, как вы можете построить для себя доход. У нас все есть, все пошаговые алгоритмы есть. Обязательно подпишитесь на канал. И кому уже интересно, напишите мне контакты под видео.